Всем привет, ребята! Сегодня я один начинаю прохождение игры Секира. Правда, я уже промотал к сцену. Короче, вкратце, началась какая-то война, пришел э, тип, всех убил, нашел меня, я был маленьким. И он стал моим отцом. Ой-ой-ой. Да ты что, сразу душить-то мне? Как драться? Да хорош, ребят, вы чего? Не тушите. А. Все, Типа это? Как слушать? What the fuck. Да хорош, не душите. Так, я пересел на джойстик, потому что нихера не было понятно. А, а все, да. Понял, принял. Неловко получилось, конечно. Так, где я появился? А, сейчас я безоружен, да? Это башни. башня. Все окей, понял, принял. А, у меня еще хп очень мало. Так, что я умею делать? Что это? Зачем я свою попку трогаю? Ладно, окей. Так, поперлись. И сейчас тут сразу враги будут, да? Так, тихонечко. Присесть. Встать. а а, -а. Так, так, ребятки, не бейте, не бейте, плиз. А, это про это, видимо, было. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Все, да? Спалили? А зачем я это слушаю? Это же полно... В плену ребят А что за ребенок? Как понять, кто меня спалил? А, вот этот, видимо. Такая музычка устрашающая. Надо как-то свалить от него. Давай вот так вот. Так, что-то как-то громко. Аж страшно становится. Так, музычку чуть потише. Ага, ага. А, не бей! Да ты чё, Вася? ты, я не думал, что такая игра будет сложная. Бы чё? За пять минут уже два раза сдох. Так, а я могу... А, нет, там вода просто. Окей. Так, ну сейчас надо как-то супер аккуратно пройти, но я не понимаю, как это сделать. Так, тут я уже понял. А может я как-то могу пройти в другую сторону, типа? Без шансов, да? Да, походу. Так, ну вот я присел. И чё? У меня сразу палят, да? Или нет? Вроде эта херня загорелась. Что это значит? Предвижение под... А, а тот тип. А тому похер на меня, да? Так, тихонечко... Не-не-не, не, братик. Кто это? А ушка типа, я могу подслушать. Я не хочу слушать. Уже слышал, что там какой-то мальчик. Так, тихо, тихо. Тихонечко, тихонечко. Ага. Бен на джойстике, конечно, очень неудобно. давай металл послушаем. Дару? <клышко> <клышко> <клышко> <клышко> <клышко> На самом краю утеса, да, значит? Тихо-тихо-тихо. Ты чё? А. <смех> а! испугался, думал, уёбнулся. Так. И на какой тес мне? Да ты чё? А, нормально. Кто я? Где я? А, так, перепрыгнуть надо, да? Все, гол. Такс, такс, такс, такс, такс. Это как? А, -а, а Так. А где драта? Тихо, тихо. Так, видимо, дыра наверху. Так. Так. Тихо. Так, куда? А, вот эта дыра. Очень а, думал, какая-то это. Вася сидит. А, все окей. И чё, эти похер на меня, да? А, это этот ребенок. А кто это? Я приехал к А, Да. В господин. Что, ребенок какой-то. ля, -ля. <связать> Мне меч дадут. Помню. ха Удобно. Так, меч здорованный. Здорово. Так, у Сабимара у меня теперь есть, да? Шо, давай поговорим с тобой. <связь> <связь> <связь> <связь> Я ранен? Так, такой фляга да? Прикольно. Соната, как это те пацан или девка? Я collected? Нет Асино, абуэде Можно переключаться между разными предметами. А, все окей. Как выйти? Все, я понял, ребят, вы че? что? Что за три точки? У меня нет такого. Рофлите? А, ладно, окей. А как? Вс ⁇ Да я понял. Как? А, -а, -а все окей. Так, снаряжение, да? Алло, ЛБ. И до возвращения. это что значит? Карманная статуэтка будет была... <laughs> здорово. А что делать-то? Какой домой? Где дом? Так фляга с лекарством. Ну и чё? Это чё? А сейчас я попью? Нет? Почему не могу попить? В это Какие видения, мужики, Расслабьтесь. Да я не хочу и видения. А во. Как добавить их сюда? А, во. Все, да? О, все пью. Бомба. Так, что дальше делать? Так, из дырки я пришел. Видимо, сюда надо, да? Ну, давай. Тихо, тихо. Ты что-то громко делаешь-то? Ты что, Вася? Ага. Сверхи ноги в бою, разрушить концентрацию врага. РБ. Без проблем. Как закрывать это? Ватафак, я что-то вообще не пойму. А, во, все. Вкл-выкл. О, конечно, вкл. Как не вкол-то? Ну давай, иди сюда, Вася. Ой, <гас> да ты че? А, да. А почему меня за две тычки убил? Ты че, балдеешь что ли? Типа мне просто надо идти его и бить и все? Так, ну давай. Иди сюда, Вася. На! Ты тебя крепаешь. Тихо, тихо. А, все, да? Еще кто-то есть? Все, бомжи. Так, так, так, так, так. Ну, пока все легко, в принципе. Что случилось? ЛБ... Ээ, как сложно. Иногда одних. <coughs> Сочетать защиту и нападение, да? Ну, давай. А как? Да ты чё? Ты ч? А, вот я защищаюсь, да? Айс, так? Чуть не пойму. Так вот же я защищаюсь. Вась, ты чё? Ого. Ну да я крепыш. Гудакс. Куда? А, да, два. Р. Что значит Р? Главное, похер справимся. Давай, поехали. На! Yeah. Yeah. А, все, я понял. Быстрый. Я же читал, вы что, ребят? А как... А, типа... а, я просто должен нажать один разочек. Окей. Как уворачиваться? Есть инфа? ребятки да пофью а! тихо тихо о контратака давай это мне нравится во время вражеские атаки отразить атаку после отражения атаки контратаковать так а -а -а! Oh, <God>. <letzte> <пухля> давай давай давай Ребят, а, понял, зря обыканул. Ничего страшного, не страшного, сейчас разберемся, обязательно. Да подслушать я понял, давайте что-нибудь новенькое, концентрацию врага. А, да, сначала все. Прикольно придумали. А я уже могу вот так вот, да? Могу. Ну -а. Опа. А, я развернулся. Ёпта, так я очень крепкий. Так, здесь где-то Васёк стоит, да? Я ж нажал. У да. При... А -а -а -а, господи, какой же я тупой. И сейчас... Вот так вот, правильно? Ага. А, так это какие-то... Это ложки, да? Все, понял. Так, давай-ка ты, браток. Опа. Не успел, да, вернуться. Ну, что. Да смысле? Так, еще один браточек, да, тут будет. Давай пьем пока. А что так мало останавливать, алё? Командир, а это командир? Нормальный ты командир. Уго, Вася, ты чё, хорош А чё, я его... По сильным... Так, ага. Можно убить лишь несколькими смертельными... А, да? Показано красными кружками. А, два, да, получается? Каждый смертельный удар... Так, один кружочек, да, ему отнял. Да он же душит конкретно меня. Господи, как тяжело. Можно было бы как-нибудь... А, заново, да? Понял. Ничего страшного, абсолютно. Так, надо потренироваться на этом. Или как? Я не понимаю, как, типа, контратаковать. но ну, я защищаюсь от него. Ну. Но... Ну вот, давай. Как? Да он мне просто на да, Что это? Так, задефал. И ударил. Ну он тоже бьет. Да ты чё? Какой-то крепыш лютый. Я же его проходил. Ты ч, Вася? Зачиль. Да ты ч злодей? Просто задушить я этого не могу, правильно? А, вот он задефался, и мне... Это да. А я как так могу делать? Чуть не, Чуть не врубаюсь вообще конкретно. Клонение, перекатом приглушения. О вот что, у меня не работает? Неправда. Да. С этими я справляюсь без проблем. Че какие-то бедолаги. Так, а могу ли я вот так на него напасть? Не, не могу, да? Или надо несколько раз, типа, его... Наверное, несколько раз, да? Пок принял. Здорово. смертельный удар, я понял, но, типа... Вот как тут кон контратаковать? Типа он меня просто бьет и все, ему похер на меня. А, да. Типа надо ждать. Да что? О -о -о -о. Отличную игру я, конечно, нашел. Просто супер. Мне очень нравится. Как же мне дают в рот конкретно. Так, ну давай еще раз будем. Так. Так. А, ага. Так, не, надо короче джойстик выкидывать в окно, потому что это Unreal С джойстиком что-то делать Типа надо как-то их обманывать, да? Я же нажал, ну вот сейчас нажал даже а тому похер на меня, да? да здорово на. так вот он увернулся, а я почему не могу? Да ё... да хорош чел в каком момент мне надо уворачиваться? я вот этого не пойму Так, хорошо. По идее надо просто бить их, наверное, да? Не получается же вот, например, этого типа бить. Правильно уже? Сразу после атаки. Ну, так он меня станет. Лоу. Игра. У ударишь, брат? Он хочет ударять. Ну, он просто меня душит. Ой, симулятор умирания, походу, да? да? С этими я научился, их просто надо душить. Это, в принципе, тоже можно... Прям так... А, не, нельзя, он тоже как-то задепал, да. А я не успеваю, да, под контратаку? Или не, не успеваю, походу. Да хорош! Да я хотя бы одного босса-то пройду, ну камон. Может, на мышке все-таки попробовать. Так, как тут бить? Бить очевидно, да? Так. Это пригнуться, да? О, вот это дефать. Так, окей. Оу, могу уворачиваться, да? Да, могу уворачиваться. Это очень качественно. Ну, походу, на мышке надо играть, что? Что поделаешь? Так вот, как пить штучку? Это мне пока неизвестно. Это присесть, да? А, да, то есть я... Ой, тупой. Ну ладно, ничего страшного, абсолютно. Ну, я же задефался, камон. Да. Хоть мне так же надо делать, да? Ну-ка, давай попробуем. Короче, просто бей меня. И чё? Или чё, мне... его попкой развернулся ну бывает что... Ой, какая тяжелая игра ребят хорош не душите так все спидран Отличный спидран а не нормально да, да ёпт ударь меня я хочу кое-что попробовать братик <laughs> Все равно не понимаю, брейнлаги какие-то у меня происходят. Вот, а я потерял концентрацию, да, брейнл? Right О, я могу урачиваться от этого, да? Ну, так продано. А зачем вообще тут, когда уворачивать, ну в смысле, блокировать атаку, если можно просто вот так вот делать? Что-то вообще не пойму. Сюда. Вот он типа хочет меня ударить, но я просто вожу от удара, правильно? Хотя, наверное, зачем-то это надо. Так, окей. Ну сейчас, надеюсь, под конец-то мы все-таки залием этого протишку. Да как же он лупит. О. Так. Одну штучку снял, правильно? Да, да, да, да, да. Сейчас главное не это. А, вот был момент, да, когда я мог его ударить, да? Правильно? Понимаю. Да, не хера у тебя меч, дядя! Так, ладно, на этой отличной ноте, думаю, стоит окончить первую серию.